Приветствую вас, друзья, на канале Индекс Рейд. Анализ рынка на сегодня, 7 февраля 2023 года. Рынок находится в нейтральной зоне. Индикатор страха и жадности показывает отметку 54. За последние сутки было ликвидировано 28 тысяч трейдеров, на общую сумму 62,5 миллиона долларов и потери разнонаправленные. Также давайте посмотрим на соотношение коротких и длинных позиций. Также за последние 24 часа у нас сейчас доминирует Лонговые позиции, доминация незначительная 50,12%. Индекс альтсезона наконец-то вырвался с отметки 20 и находится сейчас на отметке 43. Давайте сразу же посмотрим на доминацию на графике. Доминация биткоина на дневном таймфрейме вслед за ростом рынка прирастала, сейчас ушли на коррекцию. Находимся на уровне локального Fibonacci, примерно в зоне 43,44% сотых процента и сейчас идет боковая консолидация также в неопределенности находится у нас сейчас и индикатор market cypher в целом у нас зеленый money flow зеленый денежный поток зеленая волна индикатора но при этом у нас Вивап толкается снизу вверх обратите внимание и почти завершили отрисовку волны моментума в триггерной зоне но индикатор Тренда. Сейчас тренд Score двигается сверху вниз, находится в нейтральной зоне. Это говорит о том, что сейчас по данному индексному показателю присутствует неопределенность. И если она сохранится, то какое-то время мы можем еще двигаться в этой консолидации на отметке примерно в зоне 43%. Далее, при росте основной криптовалюты мы, скорее всего, и по доминации тоже будем прирастать. На локальном таймфрейме на 6 часах в краткосрочной динамике у нас сейчас... В большей степени оказывают давление медведи и вероятность того, что мы сейчас опустимся в зону 43,26% очень. Большая. Если это произойдет, и мы здесь не удержимся, то, скорее всего, следующим уровнем будет Fibonacci 4288. Обратите внимание, индикатор Market Cypher находится в красной зоне, momentum у нас находится внизу, но при этом красный кроссовер, VIVAP толкается сверху вниз, желтая волна индикатора, и также тренд score находится сейчас в шортовой динамике. Вероятность того, что все-таки пощупаем 43. 20 вот эту зону достаточно большая индекс доллара сша в краткосрочной динамике у нас прирастает активный зеленый манифло на сайфере обратите внимание волна желтая вивап также толкается снизу вверх у нас есть перегретость по классическому и стахастическому RSI уже в глубокой зеленой бычьей зоне по трендскору сейчас чуть-чуть идет консолидация пытаемся прорваться выше в зону золотого сечения где-то примерно к уровню 104,60% если это произойдет, то я думаю здесь попытаемся закрепиться и дальше взять пунктирную трендовую паутину у нас она на отметке 105.30 также обращаю ваше внимание, что пока зеленый мунифлоу развивается но он достаточно слабенький при этом на дневном таймфрейме у нас полноценная свеча хайконеши перекрывает предыдущую немного меньше по размеру но при этом достаточно активно намекает на то что у нас может быть попытка все еще прорваться выше также индикатор тренда он двигается из шортовой зоны пока через нейтральную зону но тянемся все таки в бычье настроение также хочу обратить ваше внимание что у нас хоть и волна моментума двигается снизу вверх но уже желтая волна, VWAP, которая оказывает сильное влияние на цену, я имею в виду индикатор market Cypher B, у нас уже в перегретости. То есть попытка вырваться выше у нас возможно состоится. Если этого не произойдет и мы не пересечем отметку локального Fibonacci 104.33, то попытка уходу в зону 105.30 у нас маловероятна. Если же все-таки прорыв состоится через 104.30 то я думаю что и 105 у нас вероятнее всего мы пощупаем также стоит обратить внимание что покупку нам показывает стахастический RSI он уже достаточно давно находится в зоне глобальной перепроданности. Из событий, которые были недавно, как мы с вами знаем, 1 февраля регулятор Федеральная резервная система подняли ставку на 25 пунктов, и сейчас рынок будет, конечно, ожидать следующего решения Федеральной резервной системы. Это уже произойдет 22 марта. В большей степени я бы обратил внимание на то, что будет происходить в четверг 9 февраля. Мы получим данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице, и этот показатель, конечно же, локально влияет на рынок. Ну и стоит обратить внимание на то, что будет происходить уже на следующей неделе. Это 14 февраля у нас выйдут данные по инфляции. Рынок ожидает, что индекс потребительских цен годовой за январь снизится на 0%. 0,3% до отметки 6,2% а вот месячный индекс потребительских цен январский у нас скорее всего поднимется до отметки 0,5% также стоит обратить внимание что в любом случае нам необходимо будет ожидать именно Этих индексных показателей, поскольку рынок сейчас в первую очередь ориентируется на глобальную макроэкономику, я имею в виду криптовалютный рынок. Ну а если говорить о наших фундаментальных показателях, как о внутрисетевой активности, то один из чартов, который я периодически показываю в своих обзорах, это индикатор настроений, который показывает нам изменения за 28 дней активных адресов, а также изменения цены биткоина также за этот же Период. И обратите внимание, всегда когда кривая 28-дневного изменения цены у нас находится наверху и двигается сверху вниз, у нас скорее всего происходит локальное снижение. Также стоит обратить внимание и на изменения активных адресов, они уже внизу. Здесь может быть боковая консолидация, но в любом случае хорошие движения по рынку происходят именно тогда, когда кривая процентного изменения цены двигается снизу вверх из зоны пунктирной зеленой отметки индикатора к зоне красной пунктирной. Также хотел обратить ваше внимание на один из моих любимых индикаторов. Это нереализованный профит и убыток. Более подробно вы можете посмотреть на платформе Look into Bitcoin. Ссылка есть в описании к этому видео. В любом случае, хотел бы быстро обратить внимание на то, что данный индикатор нам показывает реализованное соотношение реализованной цены к рыночной цене биткоина. И в первую очередь нам очень интересно обращать внимание в какой зоне находится сейчас цена. Имеется в виду на данном индикаторе отображены зоны капитуляции, зоны страха, надежды, оптимизма. Зоны веры и зоны, конечно, эйфории, где мы находимся в максимальной перегретости. Обратите внимание, мы сейчас двигаемся из зоны капитуляции в нейтральной зоне, я так ее назвал, зона надежды и зона страха. И от этой зоны, если мы посмотрим на то, что происходило, например, в 2012 году, мы, конечно, ушли вниз на повторную капитуляцию. Но стоит также обратить внимание, что все последующие периоды при выходе из капитуляции мы все-таки отправлялись вверх тестировать зону надежды после чего только у нас происходили коррекционные движения например так было в девятнадцатом году также хотел обратить внимание на один из моих любимых индикаторов индикатор резервного риска он чейн индикатор который показывает настроение долгосрочных инвесторов то есть веру в цену долгосрочного инвестора и обращаю ваше внимание по данным этого индикатора мы все еще находимся на дне и продолжаем его формировать так или иначе я считаю что мы еще не вышли в полноценную бычью динамику также одним из индикаторов который часто показывает ценовая модель биткоина если вы обратите внимание здесь есть несколько кривых оранжевая кривая говорит о как раз таки реализованной стоимости cvidd это Одни из индикаторов, успешных экспериментальных индикаторов CVDD и индикатор Delta Price. Эти кривые у нас разработаны известными аналитиками Вилли у и Дэвидом Пьюэллом. Я неоднократно их показывал. Здесь в этой модели мы можем даже видеть цену, куда показывают эти кривые. Некоторые из них, например, как индикатор Delta Price является экспериментальным. Он использует не только он-чейн-данные, но и технические данные. Я имею в виду данные технического анализа. И обратите внимание, он более жестко реагирует на движение цены. Я уже говорил о том, что, по моему мнению, мы все-таки должны были пощупать эту кривую в зоне 12 тысяч долларов США. По крайней мере, все предшествующие периоды падения, все медвежьи рынки, которые у нас были, мы обязательно либо прорывались, либо касались этой кривой, и только лишь в этот рынок мы этого не сделали. Ну, я не считаю падение в марте 2020 года, так корона дампа это из ряда вон выходящая ситуация для рынка была, конечно же. Но в любом случае, обращаю ваше внимание, что мы Потрогали только отметку CVDD в зоне 16 тысяч, после чего стали прирастать, и сейчас пересекли реализованную кривую. Но стоит также обратить внимание, что реализованная кривая, во-первых, это зона консолидации, например, вот этот рынок 2015 года, вот этот рынок 2012 года, и здесь же, под реализованной ценой в 2019 году, после выхода, мы все-таки стали прирастать, но, обращая ваше внимание, получили промежуточный хай. То есть полноценного бычьего рынка не было, и перехая предыдущего периода All Time High 2017 года не не произошло сейчас может ситуация при том, при всем, что если тогда мы находились в достаточно бычьем рынке с точки зрения большинства индикаторов, я имею в виду внутрисетевой активности именно здесь в 2019 году и падение было не сильным, мы лишь потрогали реализованную кривую и не ушли к CVD и Delta Price, то сейчас ситуация может измениться. В любом случае мы сейчас все-таки находимся в локальной бычьей тенденции, но большинство ончейн показателей, так и технических в том числе, говорят нам о том, что полноценный бычий рынок все еще не наступил. Если же мы вернемся сейчас тестить реализованную кривую, то поддержка у нас выступает как раз таки ценовой уровень предыдущего бычьего рынка 2017 года, зона 2019 долларов. Одно из последних новостей, на которые стоит, наверное, обратить внимание, это то, что одна из крупнейших, вернее правильнее будет сказать, самая крупная криптовалютная платформа Binance прекратила ввод и вывод средств в долларах США через свои банковские счета. Это связано с тем, что все больше обычных банковских учреждений пытаются уменьшить свое присутствие на рынке криптовалют, но в то же время Binance говорит о том, что они постараются сделать все для того, чтобы исправить эту ситуацию. Так что, обращаю ваше внимание, стоит иметь в виду, что при вводы и выводы в валюте США могут быть также затруднены и на других биржах. Пока предпосылок к этому нет, но Binance очень хороший индикатор в части различных изменений, связанных с регулированием криптовалютного рынка и обращайте на это, конечно же, внимание. Ну и переходя к главной криптовалюте, сразу же начнем с дневного таймфрейма. Обратите внимание, я сегодня это писал в телеграм канале, как четко мы консолидируемся на пунктирной паутины синей Сейчас здесь у нас основная поддержка в зоне где-то примерно 22 700, если мы ее прорываем, уходим к локальному fibonacci на отметку 21 922 и далее, если будет прорыв более глубоким, то мы уходим в зону 20 тысяч, предыдущий all time high. Сопротивление локальному у нас сейчас выступает отметка 23 700, ну и выше пунктирная трендовая паутина, это будет локальный хай вернее можно сказать уже локальный перехай в зоне 25 тысяч долларов США. Я давно говорил об этом ценовом уровне. Также обращаю ваше внимание, что по индикатору Market Cypher B мы сейчас внизу по волне VWAP, желтая волна, она очень хорошо отталкивается, и снизу вверх, скорее всего, толчок у нас будет, даже при всем при том, что волна Momentum отрисовывает красные локальные кроссоверы и двигается сверху вниз. И есть у нас также и перегретость по классическому и стахастическому RSI. Более того, индикатор тренда у нас сейчас, находясь в глубокой лонговой зоне, разворачивается и направляется в нисходящую динамику. Есть некая неопределенность, я думаю, все-таки рынок ждет показателей по инфляции, после чего у нас будет активное движение. Также стоит обратить внимание и на локальную динамику. 6-часовой таймфрейм у нас сейчас пытается завершить формирование по тренду в шортовой зоне и оттолкнуться оттуда. Волна моментума находится внизу. Отрисовали зеленый кроссовер, но динамика достаточно слабая. Вивап уже находится наверху. И также в красной зоне у нас находится стахастический RSI. В любом случае, рынок пока неоднозначный. Надо быть очень осторожными. Сейчас могут быть различные ловушки, крупные игроки, я думаю, что нацелился именно на это. Всегда, когда происходит какая-то локальная эйфория, рынок устает. На этом простых инвесторов ловит крупный игрок. Ну, на этом, наверное, все. Всем спасибо, кто смотрел это видео до конца. Обязательно подписывайтесь на канал. Поддержите канал лайками и комментариями. Подписывайтесь на телеграм-канал и телеграм-чат. Там всегда выходит много интересных новостей. Ну, а с вами был Гоша, канал IndexRaid. И до новых встреч.